Стоять неуправно на колени Перед натиском мощной армады коварных врагов предостави возможность другим поколениям 69 лет прошло Дети, родившиеся после этой войны, уже стали бабушками и дедушками Война постепенно уходит в прошлое становится лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна угасать. Сегодня по всей нашей огромной стране у каждого памятника, большого и маленького, сельского и городского, собираются люди, чтобы поклониться живым и мертвым, бессмертным и бесстрашным, тем, кто принял первый бой на рассвете 22 июня 1941 года у стен Бредской крепости, и тем, кто, пройдя через всю войну, такую войну добил врага там, откуда она началась, в поверженном Берлине. Митинг, посвященный 69-й годовщине победы, Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Thank you. и близко и необыкновенно теплый дождь лишь огненное знамя обелиска, которое слезами не задержь. Сюда приходят матери седые и без отцов взрослевшие сыны и гладят плиты серые святые те руки, что не видели войны, те руки, что не знали автомата и не писали писем под огнем кладут сюда немного виновато подснежники весенним майским днем. Сегодня празднично убранство парка. Блик слез в глазах, боевых наград. Про то, как на войне бывает жарко, Про это знает той войне солдаты. Сегодня только горско их осталось. Фронтовиков, участников войны. И знали, что на фронтах сражались. Из тех, кому осталось. Дорогие, до встречи. Разрешите поздравить вас с этим великим праздником, праздником Великой Победы. 69 лет назад отгремели последние залпы этой страшной войны. Войны, которая прошла по всем семьям и унесла где брата, где сестру, отца и просто родственников, просто односельчан. Это была страшная война. И дай Бог, чтобы наши дети, внуки и правнуки никогда не испытали тяжести таких сражений. Чтобы над ними всегда светило вот такое же яркое, теплое солнышко. Шагали они по земле уверенно и счастливо. Разрешите в этот праздничный день пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям. И самое главное, чтобы все всегда было и хорошо, и уютно. Да, это была тяжелая война, которая принесла и тяжести поражений, и тяжести побед. Сегодня мы с горечью говорим о том, что у нас на территории нет живых фронтовиков. Те то воочию испытали тяжести сражений на полях этой войны. И несколько кланяемся мы, труженикам тыла, их тоже с каждым годом ряды редеют. Поэтому я обращаюсь к поколению, нашим школьникам, молодому поколению, чтобы как можно теплее и внимательнее они относились к этим нашим живым еще страничкам истории. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь эта память, наша совесть, она как сила нам нужна. С праздником, дорогие односельчане! От Совета ветеранов слово для поздравления предоставляется Попову Валерию Степановичу. Дорогие нас в 69-й раз наша страна, а также страны, которые входили в состав СССР в то время, празднуют День Победы. Освобожденная Европа отпраздновала вчера о, по своему времени. 9 мая – это светлая дата жизни нашей страны. Это праздник сплоченности всех поколений. Посмотрите, у нас здесь все поколения присутствуют. Единственный праздник, когда все поколения приходят и отдают дань павшим. 9 мая мы чтим память тех, кто не вернулся. Из 800 почти односельчан Усениновских и Деревень, а тогда было свыше 20 населенных пунктов в Усининском сельском совете, не вернулось около 300. Вот здесь 219 человек перечислено в Бушлановой 75. Но ведь обратите внимание, дописаны те, значит, о которых сведения пришли позднее, значит, еще много ветеранов. Нынешние ветераны носят и награждаются, и это очень хорошо, это замечательно. Но давайте помнить о том, что убитые, пропавшие без вести, умершие от ран, а статистика говорит, что их около 90% не имеют никаких наград. И даже медаль за победу над Германией семьям этих ветеранов не пришли вовремя. Значит, мы в долгу, в вечном долгу, я думаю, что это положение, наверное, исправится. Торжествует жизнь. Медленная история Пушки не гонят, в небе солнце ярко светит. Нужны не для всех ребят, нужны на всей планете. Поздравляем сегодня героев отцов, всех военных, трудящихся тыла. Поздравляем проливших за Родину кровь и отдавших последние силы. Соболезнуем павшим, им память навек, и на всех именах сердце наших. Поздравляем с победой сегодня и тех, кто в числе безвестия попавших. Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас. Пусть заботой вас окружают ваши павнуки внуки и сыновья, и все те, кто вас любят и знают. И пуски грозные молчат Пусть небе не губится дым Пусть небо будет голубым Пусть бомбовозы по небу не прилетают никому Не гибнут люди, города Мернутся на земле всегда Пусть дети не знают войны Войны не видел, не знает, как трудно народ Это такого а сейчас строевые упражнения покажет отряд юнормейцев у Сениновской школы. Их выступление посвящено. Празднику! отряд от направляющего на I Чтоб даты обнажились, как раковая опухоль земли. Я не хочу, чтоб вновь они ожили И чью-то жизнь с собой унесли. Пусть скинут люди миллион ладоней И защитят прекрасный солнцелик От гарри пепелиш и от хатынской боли на Навечно, навсегда, а не на миг. Митинг, посвященный 69-й годовщине Победы, объявляется закрытым. Мы всех приглашаем пройти в зрительный зал на тематический вечер концерта.